здравствуйте дорогие друзья все течет все изменяется и наше исследование не стоит на месте появляются новые данные исправляются прошлые ошибки и неточности также мы постепенно учимся делать все более наглядные выпуски с более хорошим звуком изображением и качеством монтажа именно поэтому мы приняли решение сделать обновление старых фильмов не всех а некоторых из рубрики аналитика содержание которых была обнаружена неточность, либо вскрылись новые факты, либо качество монтажа и звукового сопровождения сейчас выглядит ненадлежащего качества. На данный момент точно определено, что будут пересдаваться следующие фильмы. Первый. Тульская линия. 2 Научно-технический прогресс начала 19 века. Третий. Была ли на самом деле отмена крепостного права? 4. Кто утопил Атлантиду? Это нужно для более корректного отображения в целом всей картины событий прошлого. Подчеркиваю, переиздание проводится не с целью повторной публикации старого материала и привлечения к нему нового внимания, а с целью добавления новых данных и устранения выявленных ошибок и неточностей. После переиздания этих фильмов, их первой версии не будут удаляться с канала, но им будет установлен доступ по ссылке, а сама ссылка будет размещена в описании под новым выпуском. Таким образом, каждый желающий сможет сам сравнить обе версии одного и того же фильма, увидеть изменения и оценить внесенное улучшение. Друзья, вы можете сами предложить, какой фильм, помимо озвученных выше, стоит переделать. На этом не расходитесь далеко, все только начинается.